Хлебная диета – идеальный способ для похудения. Для тех, кому трудно отказаться от хлеба во время снижения лишнего веса. Разрешено употребление цельнозернового хлеба черного, ржаного или диетических хлебцев до 6 кусочков в день. Питаемся каждые 2-3 часа от 4 до 5 раз в день. Пьем не менее 2 литров воды ежедневно. Помимо основного диетического продукта, хлеба, включаем в рацион рыбу, постное мясо яйца, кисломолочные продукты, овощи, не фрукты, а также растительное масло. Сокращаем потребление соли. Меню должно состоять только из овощей, 3 дня мясными и рыбными. Исключаем все сахаросодержащие продукты, жирные, кисломолочные, продукты сливочное масло сало жирное мясо копчености соусы маринованные продукты газированные сладкие напитки соки и алкоголь на хлебной диете за неделю можно скинуть от 2 до трех и более килограммов все зависит от индивидуальных особенностей вашего организма no death, And... перед первым приемом пищи за 20-30 минут выпейте стакан чистой воды также можно принять витамины no, Завтрак. Два кусочка хлеба с творогом и зеленью. Можно с нежирным сыром. Плюс чай. Второй завтрак. Стакан кефира или ряжен Плюс яблоко. Обед. Рыба или курица. 200 грамм. Запеченный с овощами. 100-150 грамм. Плюс 1-2 кусочка хлеба. Полдник. Фруктовый или овощной салат. 200 грамм. Ужин. Тушеные овощи и кусочек хлеба. Завтрак. 2-3 кусочка хлеба с вороженым сыром, нежирным, плюс чай. Второй завтрак. Тертая свекла с морковью. От 200 до 250 грамм. Обед. Остное мясо, овощи, плюс кусочек хлеба. Полный. Стакан ряженки и апельсин. Ужин. Капуста на пару. Стакан нежирного кефира. Первый завтрак. 2 кусочка хлеба с рыбой или яйцами. Второй завтрак. Натуральный йогурт, плюс яблоко. Обед. Тушеные Овощи и два кусочка хлеба. Полдник, фруктовый салат. Ужин, овощную рагу и кусочек хлеба. Mine, die, yeah. Первый завтрак. 2-3 кусочка хлеба, стофу, груша, плюс чай. Второй завтрак. Йогурт с фруктами. Обед, щи из капусты, с куриной грудкой. И два кусочка хлеба. Полдник, овощи, смузи, кусочек хлеба. Ужин, отварная рыба с баклажанами и луком. После ужина перед сном можно выпить стакан нежирного кефира или йогурта. А также ряженки. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья the way up is always longer than it seems so if you're morbidly obese, you do that to your knees Bitch, please get the fuck out if you're easily offended. i'm not your gender studies fucking wanna be professor someone called the fire department the prodigy and fire starter it's getting darker it's clear i'm even harder this year kick your ass into a bit like this